Naiqito, naiqito, naiqito, naiqito, La donai kito, ti ki leolamh do. Kodu la donai kito. Шалом Хаварим! Приветствую вас, дорогие друзья! В этом году еврейский праздник Шавуот начинается 28 мая после захода солнца. По еврейскому календарю это шестой день месяца Севан 5780 года от сотворения мира. По традиции на праздник Шавуот едят молочные блюда, такие как блинчики с творогом и мед. Вы спросите, почему? Потому что Бог Авраама, Исаака и Якова сказал, что когда он ведет народ в обетованную землю, где течет молоко и мед. Это описание соответствует действительности. Потому что горы и холмы Израиля, где находятся многочисленные стада, коз и овец, они пасутся на зеленых плодородных пастбищах. А мириады пчел, они трудятся над плодородными долинами, добывая ароматный и вкусный мед. Что мы еще знаем о празднике Шавуот? Шавуот – это множественное число. В переводе с иврита означает «недели». Бог заповедовал еврейскому народу приносить новое хлебное приношение через 7 недель, то есть через 49 дней на 50-й день. Мы прочитаем с вами об этом в Ветхом Завете, это Третья книга Торы, книга Левит, 23 глава, с 15 по 16 стихи. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который вы приносите сно потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда приносите новое, «Хлебное приношение Господу». Шавуот – это период между Пасхой и первыми плодами урожая пшеницы в земле израильской. Бог заповедовал еврейскому народу, чтобы они приносили первые плоды урожая пшеницы, когда они придут в израильскую землю. Почему? Потому что первый плод по праву принадлежит тому, кто дает нам все блага, кто заботится о нас. Это хлебное приношение, оно указывало на то, каким будет урожай. Если первый плод был хороший, то и все остальные плоды были хорошие. Если первых плодов было много, то это указывало на то, что урожай будет обильный. В третий месяц Сиван, после исхода из Египта, еврейский народ пришел в Синайскую пустыню, где Бог даровал еврейскому народу через вождя Моисея десять заповедей Тору. Эти заповеди были написаны перстом Божьим на каменных хрижалиях. По еврейской традиции считается, что Бог даровал Тору еврейскому народу на праздник Шавуот, то есть на 50-й день после Пасхи. Примерно через 1500 лет после того, как Бог даровал Тору еврейскому народу, произошло еще одно важное событие в истории всего человечества, которое в Библии называется «Сошествие Духа Святого». Этот день называется День Пятидесятницы. Дело в том, что Новый Завет был написан на греческом языке, и слово на иврите «шивуот» было переведено на греческий язык «пентакост», что в переводе означает 50. Поэтому этот особенный день назвали День Пятидесятницы. А в нашей стране этот день называется Праздник Троица. Очень много евреев из Израиля и из стран рассеяния пришли в Иерусалим, чтобы отпраздновать Шаваот и принести первые плоды урожая пшеницы с земли израильской, благодарить и радоваться перед лицом Божьим. Нам даже трудно представить, друзья, сколько людей находилось в Иерусалиме. Один из двенадцати апостолов, Петр, использовал эту возможность и начал говорить о великих и чудных делах Божьих. Он говорил о том, что исполнилось время, и пришел обещанный Мессией Израиля, и Спаситель всего мира, который умер за грехи всех людей, был распят и воскрес из мертвых. Еврейский народ впервые услышал голос Божий через апостола Петра вот в такой форме, что Дух Святой, Руаха Кодыш на Еврите, коснулся сердец многих евреев. Люди, которые пришли в Иерусалим для того, чтобы принести первые плоды урожая пшеницы в земле израильской, сами стали первыми плодами великого духовного урожая они символизируют не только великий духовный урожай среди еврейского народа, но также среди всех народов. Мы видим результаты этого сверхъестественного явления, сошествия Духа Святого на землю, которые описаны в Новом Завете, в книге Деяний, 2 глава, 41 стих. Давайте прочитаем этот стих. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились». И присоединилась тот день душ около трех тысяч. Около трех тысяч человек из еврейского народа принесли первые плоды покаяния. Они уверовали в Мессию и Иисуса, и затем приняли водное погружение по вере. На праздник Шавуот на иврите день Пятидесятницы, как переведено, это слово с греческого языка или праздник Троица, как мы называем его в нашей стране, произошло это великое событие в истории человечества. Это сверхъестественное явление, когда сошел Дух Святой на землю, и Он постоянно пребывает с нами. И как результат сошествия Духа Святого родилась первая еврейская церковь в Иерусалиме, которая впоследствии стала называться Первоапостольской церкви. Шавуот или Пятидесятница – это праздник плодов. Что это означает для нас? Это означает, что нам, друзья, тоже нужно переносить плоды Богу. Вы спросите, какие плоды мы можем принести Богу? Вы можете сделать богоугодное доброе дело, например, для ваших знакомых, соседей, друзей или родственников. Вы можете обратиться к Богу в своей комнате, и попросить прощения за все те неправильные вещи и поступки, которые вы совершали в своей жизни. Друзья, у нас есть великое обетование от Бога. Если мы искренне и с верой просим прощения у Бога, то Иисус действительно простит наши грехи и даст нам новую жизнь, потому что Иешуа на иврите его имя, Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Сейчас я обращаюсь к вам, верующим людям. И мне хотелось бы напомнить нам, кто были эти люди, которые пришли в Иерусалим на праздник Шавуот. Это были евреи, которые выполняли Божью заповедь. Потому что Бог заповедовал еврейскому народу приходить не только на Шавуот. Это означает, что они приходили и на другие праздники в Иерусалим. И они также были на последней Пасхе. Возможно, среди тех евреев, которые пришли на последнюю Пасху, они стали свидетелями смерти и распятия Иисуса. Прошло немного времени, прошло около 50 дней, и Бог открыл сердца многих евреев навстречу Иисусу во время праздника шавуот когда было сошествие Духа Святого на землю. Дорогие братья и сестры, у вас есть хорошая возможность благословить еврейский народ. Бог сказал через нашего праца Авраама, «Я благословлю благословляющих тебя». Я думаю, что Богу будет приятно и угодно, если вы, дорогие братья и сестры, будете отмечать день рождения Церкви, благословляя еврейский народ». Пожертвование на дело спасения еврейского народа – это будет хороший плод для Господа. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Лехетраот, что в переводе с иврита означает «всего доброго». <музыка> TOR ATECA SHALAM RAM DE HOHAVE TOR ATECA EIN EIN LAMOMISHO EIN